Тержа. Может и есть. А я не чужа к собой А там чего у тебя? Че? Значит, не бури с собой, чего Юра, ты смазал уключены? Маслом. Он все крепел его. Ну-ка, уебни есть. Капитан пошел мерить глубину. Вышли на акваторию. Выкатили катер. Дяка их подняли. Сейчас, обождите, мужчина, я сейчас заведу мотор, да. чтобы потом мы оттолкнулись и поехали, чтобы мне не подкакиваться, а потом ничего не Да. У тебя сожигание? Да. Думаю, ну, вперед едем. Точно смотри, как вперед, поехали. Так, ну ладно, все, вперед, погнали. У <соснанчика> тела кепка, было, я подвел без коллектив. Надо было это самое, это, Я говорю, как в кино, в кино фуражка вылетела. Надо будет пройти вон ту мель, да? Да, это мель нормальный еще. Санкционирование, все вчера с Не, тоже, ну, он повыше стоит. Там поехали мира. Сейчас поедем посудовая дошка. По центру там такой рычажок Пим вниз. под ручкой, все, да? Ну, не нажал. Это лапка, да? Да, да, да. <музыка> Здесь рыбы нет. А вот пошла, по-моему, да? Нифига не пошла еще. такая осадка, да? О. Закачались, иди, иди. Ч ⁇ Чуть глубже. Ч ⁇ Немножко промахнулась. Три метра, который... ты... потому что ты навигатор не поставил. А да навигатор это холод. Ну а вот, тем более. А? Конечно. Он сказал поехать. И вот мы опять. И по воде по самой по... видно было что чуть мелко видишь на выходе вот какой? вот вот вот вот это тут ну, было покошение ну, смотри тут 12 метров скорость 36 узлов Сори километров в час мы зашли А, мы зашли за гремяку С морской стороны. нормально здесь в принципе так-то волна. Все живы, здоровы. Нет, не мишка. Ему бы полежать. Как на косе, короче. Вот, вот. А вон там наш город. И вот он героический. В ходу, в ходу. Главное сам туда за ним. Куда нас понесет, без разницы. Сейчас по ветру выставит. А нас вот тут туда ветер-то, вот сейчас с берега ветер дует. Вот по ветру и выставит. Северодвинская ветер дует, вон Даже посмотри, он по трубам видишь? Да -да. Нас сейчас будем слушать тишину и шум прибоя. опять а перезвал. опять перевод. Я тут что-то скормил. И главное, такой жесть, показываю, иди сюда показываю. Главное, бах, вот сюда. И раз, она, главное, ловит, вот там и то же место. Тоже сам за Вот там молодая, это, ну, короче, которая коричневая, та молодая. Это вода. Ага. Вот я такой вот искамливал. Вот она тут и пришла опять От парам. От нас отгоняет. От все говорит, чищенная креветка наша креветка. 1,3 метра под нами, 10 градусов вода, все показывает. А где кумбыш Это, вот, вот перед нами кумбуш да, да, да. Вот. а за нами что пада тут уже рыбаков побольше ребята вон на донке тоже бросили якорь бросили и ловят mm -hmm. ничего ну, что, вот эта деревка, Сказал, приехали, и забросил удочку. Ух ты, дупль, блин. Все пределы. На пределе все. Да, вот вопрос. Это морская рыбалка, сэр. В эту зиму здесь пенсионер у нас заловил сега на полкилограмма. Все, кто сидел рядом в пыльске смотреть, там лапать был по натуре. А ловили в на ваге. там попробовать и сюда приехать Вот, половили немножко решили спилить ножки Подсосал? Молодец. Да. Андрюха подсосал. Мишка, ты этого не делал? Ну ладно. И вот мы отправились в ягорку. Мы не встанем там на дороге ни у кого. Ну, там опереди, а? не старый Юра, нет? Не-не, нормально обеду. Ты бросил уже якое, да? И куда нас понесет. Давай, ну вот, давай-давай, не бойся. Весь наш улов. Андрюха у нас Я еще тут хватать. пытается что-то выдрочить заканчиваем рыбалку на сегодня день прошел замечательно самое смешное то что дождя сегодня не было так ветерок иногда поднимался, была волна но это нормально для морской рыбалки да мишка да. спасибо дяде юре за счастливый проведенный день очень хорошо без проблем. главный день хороший получился сегодня. Да. По погоде нам повезло. Ветра немного. А, кстати, ветерок поменялся на северо на Баруси. Спасибо, дядя Андрюхе. Спасибо. Берт льет. <соцелуйя> <соцелуйя> <соцелуйя> <соцелуйя> Ладно, обманываю Да-да-да, постоянно его обманывает рыба. <соцелуйя> Какова судьба, целевизм. <соцелуйя> Сейчас поедем поклевка не, не, не, не, он клюет, клюет, да он. клюет, клюет я же ничего не говорю Мишка подзаси Мишка, под... Мишка под... так, так, пауза пауза, ты должен все эх, он сдался съел, а, да конечно, съели все, елка сейчас Андрюха будет троллингом заниматься кто-нибудь ловил здесь троллингом а что нас так понесло? И нас понесли а? Капитан опять поднял Ой. якорь Что значит? О. Ой. Ой. Ой, нелепые движения Стульчик разворачивается Разворачивается Ну не знаю Все хорошо Подсосали <свес> Часы на крутых поворотах <свес> Наш катер бросает бювет <свес> Да. Нет, надо было надо много. На машин. Все, поехал. Как говорится, приплыли. Поприседай. Разомни чресло. цепляет, да? Вот ноу-хау Ноу-хау старого -хау. Ноу -хау, хау Как человек в одну харю цепляет колесо с одной стороны Веревочку повезем. Да якорь, да? Да. Сейчас мы сзади будем таукать. Так вот он какой, наш северный олень. Расчехлился. Вот мы отсюда уехали, сюда и приехали. Сейчас катер запихнем в гараж. Не ржавый. А вон тут лежит. Так сказал закатим катер, тогда потом скажу тут, мы еще тут полтора да. часа машины будут А че у него так все получается хорошо?